Добрый день, меня зовут Александр Класс, я MLM-предприниматель. Я записываю видеоотзыв о Викторе Бандалет. Он буквально недавно провел вебинар по работе в соцсетях, вообще как вести работу в интернете, как привлекать новых партнеров. И хотя я уже три года работаю в интернете по привлечению MLM-предпринимателей, я много полезных фишек для себя, для себя подчеркнул. Так что я рекомендую этого спикера, потому что это человек-практик, который именно знает, о чем говорит и что рассказывает. И, конечно же, прислушивайтесь к его опыту и будьте, как говорится, молодцом. Так что я рекомендую Виктора Бандалет.